господи всем привет с вами я Азоика Найс и это стороны приключения извините пожалуйста я очень сильно извиняюсь за такое долгое отсутствие в принципе в любом видео на канале просто у меня не хватало времени а летом я не ориентируюсь во времени да и плюс подсела на другую игру а, промолчу какая? я очень очень очень сильно извиняюсь но в принципе я думаю для меня это нормально непопулярный канал мне обязательно долго видео не выкладывать вот ну еще раз есть я очень сильно, сильно, сильно извиняюсь в прошлой серии мы переехали сюда и по-моему делали вот это я не посмотрела все таки просто я вспомнила что мы приезжали. посмотрел блин Я даже не знаю, что мы сегодня будем делать. Но для начала нам надо поспать. Так, тенкер конструкции. Мышка не лов, край. Моря, и фу, приседает. Очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, кстати в прошлой серии я спрашивала типа лаги кем сделает девочка мальчика никто ничего не писал, это я знаю и в принципе это правда что никто не писал хорошо еще помню правление управление очень долго майнкрафт не нравилось я решила сделать ее девочкой уже понятно Так, наверное, сегодня мы будем достраивать дом. И чё? Наверное, сходим к этим к японцам. К япошкам. Если мне еще раз улагать перестанет. Я вообще не знаю, мне что то вверх. Походу, какой-то. Ну а? мушка. Очень сильно извиняюсь. Я здесь не горячо. Лакищенная. Я говорила то, что лаки это и манчестская девчачья, но ну, больше все в девчачья. Так что будет именно у меня девочка. А кстати, все то время, пока я не играла вышла новая версия Минкрафта и сразу говорю если я вдруг перелезу на 1.13 то я не перелезу на 1.14 1.14 стало сложнее играть понимаю что реалистично допустим те же деревни не стали сложнее все стало сложнее гораздо я ничего тут строить? окей. можно было бы этих не пугать из нас сейчас подвесло немножко, а, ну еще почему вылетело кое что в компьютере. Зачем собственно причину, если мне нечего дать? Так, окей, Дай -дай -дай. Неприятный человек, ох, это ты? Чего тебе надо? В смысле неприятный человек, я им ничего не сделала. Что такое течь? Ай. Господи, Ней. Nee. А, Джейн. А, у них не крафтится, да? Да, он не кратятся. Что-то не сами должны. А, господи, я думаю, у того торгуют. Что не могут купить мне? Пожалуйста, уйдите отсюда. Дуб. <coughs> Все, выйдите из... Дуб, хель, <связь> дерево короче почти все камень нижник. найти он яйца найти вам хлеб на тебе строго незнакомец ладно вот так и знал что в... Компьютер жестко шумит. Эй, компьютер с тобой все в проводке. Я привыкла к играть. Стоит на нас, правда, играла. Кто-то так что у него были а, в эфир очень сильно напоминает то, что мне компьютер тоже не нет. Я не знаю, он слышно или нет. Или не должно быть слышно. Так, я даже не знаю, что делать. Сейчас. А ну, во-первых, мне надо этих карманить живот. Что то понадобится. Почему не могу Все, успокоился компьютер. Нет. Почему не всплывает? Сам. Вообще, ничего не понимаем, что у нас компьютера. Почему не когда я пришла, забыла все нормально. Да, я, кстати, немножко забыла управление. Нам тут. На диску посажу здесь пшеницу. Дайте мне. Что я получил? Почему я получил кончис? Yes? А сажаю? Mm. Значит, сейчас мы пойдем. сделать закон где-нибудь. Сейчас домик Шать потихонечку. Вообще я хотела сделать сейчас Сиди. А, просто да, я была права. Топора у меня нет. Но есть чего делать, его тоже нет. Да. Где дети? кошелек мне убирать не надо. и разобраться надо. Так, в чем я с чатом? нормальный чат а я помню я когда ты играла типа вот, новая версию пробовала и что-то уменьшала потому что в окне маленьком играли играла О. так Hmm. А, дайте мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, за контуром. Супер-пупер. Ну, какая-то красота должна быть. Да, я молчу, да, потому что, потому что. Так, сейчас пойду деревья, порублю. Наверное, половину дам японцам и Я забываю, как разрушать. Привыкла просто на левую кнопку жать зенгри. игры. Ну, здесь дерево. Так, из деревьев выросли. Еще надо переделать их в обычные саженцы. Так, здесь, как я понимаю, выпадает только такие саженцы. Вообще очень хотела бы этот мод удалить. Шечно бесит. Вот. Потому что, ну как там начинаем трис? Вот. Динамик. А, я не так нету. Вот это все, что они дают. Ну, какие зелья тут. Они все для дерева. Это все, что они дают. А, еще в них, может, конечно же, сделать нормальные ростки. Ты не ментирование дашь я знаю что... все же вы можете а если не понимаю зачем ну ладно это же моя логика все можно в принципе подними землю ломать это тоже выход так Дерево и пойду к краски кошка. Продам вам добрую половину. Я хоть дерево нужно не в по А, кстати, минус, если я сейчас удалю в вот, мод, там. соро немножко риса. не кушать надо если я сейчас удалю этот мод не говорю вам, то просто сейчас все деревья исчезнут я не смогу даже обычно получить только если исследуют новые места кончевая кончевая кончевая вот рыка гота какой ничего Рикагута. Здрасте. А сколько там? Вот так вот. Я могу у них воровать. Я могу у них воровать нормально. Сырая треска. Мешочек не могу купить. 36, шесть вот таких вот. Вот ты, мне кажется, главный, да? Да. Кто я? Пока еще не знакомится. Сейчас я не знаком-то. Кончила, кончила, кончила. А, пойдем у них риск на ворону. Никто не запрещал это делать. За это не ухудшается понебельник логики. Не ухудшается статус. Да, правда, так нравится. Не следует делать. У них здесь еще полно. Я понимаю, это очень хорошо, но мне как-то все равно. делают. делает. Давайте быстрее, Мико Хамада. Хамада. Вот она. Давайте, пока мы спать не люби Известное лицо. Вот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 Тут есть диктор. Надо еще контуром поймите. Что-то тут даже есть. А, тут нельзя отключить кон диктора. Пока не приукла, но к этой кнопке. Сочетание этих кнопок. Контр C возьму. Контр Z. Контр A. Контр Q. Ctrl, Ctrl, Ctrl, Ctrl, M, Ctrl, M. Всё готово. Далеко, правда, ну ладно. Я не запрещал так выходца. Так что ничего не знаю. Домик. Дом, дом, дом, дом. Дом, дом, дом, дом, дом. Может, все в дерево потратить. Так вот. Дождим слегка отпасть. Так, сейчас получается закон сделаем. Может, сделаем? вот у нас видео. бы сразу факел поставить. Даже не читала, кстати. Мне тоже не смотрится. Так. Двери здесь делать не буду. Даже набегать так тоже не надо. как удобно. Ну что ж поделаешь. Не хватит. Теперь хватит. Я дайте мне любую. что будет выпиваться с колеи, но да ладно. А видишь, Стой. лошадку, господи, уж хотел сказать. Кажется, темно, что. Так будет. А -а -а -а -а. Так. сюда. Сюда. Красиво. А Относительно красиво. Сколько тут одна такая поместится? Или да. если? Подождите, вот раз, два, раз, два, сразу, раз, два и сразу. Модно. Значит, будем делать так. Это очень, правда, некрасиво сейчас будет выглядеть. Но им цвет нужен. Поэтому я не сомневаюсь. Что я стекло делала для двух. Ну, видите, как вышло. Недавно разногласия между пояснями, худшие отношения отношения между ними теперь неплохие. Плохо. Пойдем еще деревья рубить. Вот как выглядит все. все равно все живот это господи переносить да его просто уже будет уничтожать на чем мне чего нужно нужны эти зачем не знаю а не сходить Помните, я трус Да. даже одна игра мнение и парочку тиральников из... не изменили мои страхи это плохо да поэтому я когда в свои игры играю ну, Майнкрафта, Миры. Мира. Я из кимода... Э, вхожу в кимод. Здесь я не хожу. Не умоляюсь. Я не читаю. Почти. Ну, если вот помните один раз Изменил время. Что-то дерево на угол ломается. ля ля ля ля ля ля ля ля ля А что-нибудь другое ломать, дерево? С одной, которая связалась. Можем. Ждем пока вот это вот дерево сломается. Я дебил, конечно. Ждем тогда. Знаете, очень справедливо ломала, мало, плачала один кусок дерева, а то дерево сломалось. Вообще, блин. Мне что-то кажется, что в гриночь наступает. Но это не так. Просто побороть их экрана. стали. Ну, этим с того, что там грузки такой нету. что они же ломают все оставшиеся, ну, посидимые деревья. Промолчу. прыгаем, ломаем. Давай, давай, давай, давай, давай. Не вижу. Не вас палки. за это палки обычно дают. Пойдем теперь. А, так, кстати, я собирала. Не понял на рис. Собираю только саженцы. Ну да ладно. наплевать то плевать на то, что я у них ворую рис. Вот ну, как раз Rick Gotto 46, 23. кто я теперь у нас тихо постоянно посетитель как проходит твое путешествие, Азейка еще не доступно еще не доступно еще недоступно, не хватает не хватает уже построил о шакучи ну я еще пока на их языке еще не понимаю Карта поселения бонсай.